Итак, у нас э, пошла запись, и я обещала проводить сегодня, отвечать на вопросы, которые озвучены. Итак, у нас сегодня праздник, праздник 6 января. Я думаю, что... А... Так, я сразу буду эфир, приходите, будь ласка, на эфир, я вам дала ссылочку. Бо я с вами сейчас пока говорить я не смогу, а позже потом поспекуемся. 6 января, если честно, я забываю даже какие у нас цифры, какие дни, потому что я в фокусе дать пользу людям, я в фокусе э, расширить мозги, взять побольше людей, которые мои единомышленники, чтобы вы раскрылись, чтобы вы начали работать, чтобы вы начали продвигаться, чтобы начали ставить цели, зарабатывать деньги, чтобы вы помогали Украине. Если среди вас россияне, поставьте, пожалуйста, плюсик. Я знаю, что была и Людмила, но, но, может, она вышла. Поэтому, друзья мои дорогие, сейчас мир очень непростой. И те, кто... Вы сделали звук, получилось у вас? Если не сделали, тогда будете слушать записи, потому что я не знаю, как вам еще помочь. У вас есть? Возможность микрофончик включить. Поэтому, друзья, моя работа сейчас стоит дорого. Потому что я себя уважаю. Потому что я считаю, что я столько лет отдала другим людям, в том числе и своим родственникам, в том числе и будучи той жертвой, и той служанкой, и той... Ну, в общем, то, о чем я вам говорю. Я это прошла. Поэтому после тяжелых заболеваний, после серьезных провалов, однажды я поняла, проходя множество тренингов, трансформаций, плача за два дня, плача там тысячу евро за два дня, но это живой тренинг, где там так мозги прош прошивали, что после этого я поняла, что я не имею права продавать свои продукты за копейки, потому что моя жизнь мне дороже, правильно, Лиля? Кто может включить видео, включайте. Кто не стесняется, кто причесанный, кто не комплексует. Потому что бывает, что люди комплексуют. Поставьте так видео, Ильичка, чтобы вас было красиво видно. Чтобы не только ваш подбородок был видно, а чтобы выставите камеру, чтобы были гарненько такая. Добро? Поэтому мои продукты сейчас дорогие. И я плюс психологам, своим коллегам показываю, что ваша жизнь – это она одна. Люди, которые не хотят развиваться, люди, которые хотят соспить кровь, хай то их выбор. Но мы берем тех людей в работу, кто хочет протолкнуть свои вот эти вот зашоренные мозги, э, там, где извилины, уже вообще забиты только ним. <coughs> не хочу быть плохие слова, в честь этого вечера. И в то же время задача моя и задача ваша, всем остальным людям, которые только хотят пробудиться. Наша задача давать что-то дешевое, бесплатное, то есть потихоньку-потихоньку людей раскрывать. Кто с этим согласен, пишите плюсик в чате. Поэтому курс возроди себя заново» я создала его под тему сегодняшней войны, под тему болезненной ситуации, которая существует сейчас у нас в Украине и в принципе во всем мире. Многие оказались в, в Европе, в Англии, в Азии. Кто куда уехал, побежали от войны, потому что, конечно же, люди хотят жить. У кого не включен микрофон? Если микрофон выключен, не включен, то надо его выключить, потому что я вас буду банить, дорогие мои. Выключайте, пожалуйста, микрофоны. Ладно? У кого он выключен? Включен, включен? выключайте. Потом, когда будем говорить, включите. Поэтому я создала такой курс. Он, был дав... Он такой курс всегда есть. Потому что главное, чтобы... Я эти программы провожу уже 11 лет. И главное у человека должна быть война внутри собой. Вы это уже знаете. Кто это понял? Пишите или ковайте, кто видео включил. Война с собой, если не происходит роста, а война с собой – это когда больно. Когда тебя выгоняют на улицу, а ты соглашаешься, что тебя закроют в клетку, лишь бы на улицу не уйти. Сегодня об этом был эфир. Кто этот эфир слушал? про девушку, которую родственники загнали, загрузили, загнали в психушку. Кто слышал? Поставьте, пожалуйста, единичку или двоечку, что вы там поставите в чат. То есть, работа с собой должна быть постоянна. Война со своей ленью, со своей отсталостью должна быть постоянна. Если такой работы нет, то нам приходит такая война в виде болезней, в виде каких-то потерь. И когда люди ну, уже вот объялись, вот это все хорошо, все нормально, и они не хотят расти, то приходят такие ситуации, как войны, кризисы. Это не я придумала. Я много прожила в этом мире, поэтому знаю через свой труд, через свою, через свою боль, через свои трудности, я знаю, как я выкарабкалась, через что я выкарабкалась. Поэтому постановка целей, работа с своим бессознательным, правильно хотеть, работать с трансами. Это все нужно было делать всегда. Особенно, когда сейчас трудно. Людям тем более очень трудно, потому что мы загнаны сами в боль. Мы каждый день видим смерти, мы каждый день видим уничтожение нашей, нашей земли, наших родных и близких. Именно поэтому курс «Возради себя заново» он как раз о том, чтобы возродить себя собрать себя вот из этой аногы, которая расплылась, которая больно, которая э -э -э, не знает, что делать, именно об этом курс. Поэтому сегодня отвечу на вопросы, которые получила. Спасибо большое за ваши плюсики, за ваши единички, умнички мои золотые. Поэтому буду отвечать на вопросы, которые есть, сейчас написаны на экране, и те, которые я получила от вас, и еще, которые будут у вас, возможно, задаваться дальше. Первый вопрос. Как научиться принимать решения и быть в них уверенными? Кому такое, кому было бы интересно услышать ответ на этот вопрос? Пишите мне. Или плюсик, если вам трудно с телефона. А, потому что есть люди, которые с телефона, есть люди, которые из, из компьютера. Так вот, смотрите. Когда мы долго думаем, надо, не надо. В этот момент улетают возможности. Когда пришел вам импульс какой-то, пришла эмоция, ой, хочу, вам нужно проверить эту эмоцию. Ну, вот допустим, кто-то хорошо продает там какой-то курс или какую-то программу. Эмоция говорит, «Ах! Ах а трезвый рассудок говорит следующее. Так, хорошо. Я пойду на этот курс. Хорошо. Он мне что даст? Согласно моей цели. Именно поэтому, когда мы будем с вами правильно ставить цели в этом курсе, вы будете знать, какая ваша цель. И вы будете знать, что вам нужно. И вы скажете, М -м", так, эмоция сказала, а, -х". тело типа, да, сказала, ай, хочу. А ум говорит, так, хорошо. Вот этот курс по SEO-продвижению, он мне сейчас нужен. Если у меня нет продукта, если я не умею продавать, если у меня нет позиционирования, конечно, нет. Хотя так красиво его продавали. Дальше. Как научиться правильно принимать решения, быть в них уверенными? Еще есть такая практика. Но нужно опять же быстро ее принимать, быстро прописывать. Берете, пишете, есть такая практика, записывайте прям себе. Называется квадрат декарта. Квадрант, Декарта. Итак, пишите. Что будет хорошего, когда я приму это решение? И прописывайте себе ответ на этот вопрос. Что не будет хорошего? В чем я проиграю, когда я приму это решение? Ну, этот курс куплю, или эту вещь куплю, или поеду куда-то. На любую тему такие вопросы. Итак, что будет хорошего? Прописывайте. Что не будет хорошего? Чего в чем вы проиграете? В чем будет плохо? Следующий вопрос. Когда я не куплю, когда я не поеду, когда я не сделаю, вы пишите себя то же самое. На, на плюс пишите «да», на плюс хочу я, что будет хорошего и что, в чем я проиграю. И на минус, если я не куплю, не поеду, не сделаю, и тоже расписывайте, что будет в этом хорошего. Так, кто у нас с телефоном тут сидит опять? Со звуком. Кто звук у нас не выключил? Это я, наверное. Выключите, пожалуйста, звук у себя. Микрофончик, ладно? Потому что неудобно, когда щелкает. Угу. Таким образом, вот этот, эту практику на принятие быстрого решения быть в нем уверен, вы должны сделать, посоветоваться своим сознанием и бессознательным. Сознание – это, как вы уже поняли, кто купил книгу, кстати, пишите книга. Вернее, кто взял ее бесплатно, я ее сняла цену поставила ее бесплатно. Кто книгу э, приобрел уже, поставьте книга, плюс. Кто еще не приобрел, поставьте книга, минус. Кто уже зашел в курс, воззади себя заново, пишите курс, плюс, курс, минус, чтобы я просто понимала. Так вот, смотрите, вы говорите себе, я хочу уехать в такую-то страну, вот я просто по себе знаю, как эту практику применяла. Когда я поеду в Испанию, я пролистываю, ну вот когда война, да, вот надо было платить, я пролистываю себя. Понятно, что когда первые дни там бежали с голову, куда попало, а когда уже потом поняли, что надо бежать, уже была возможность выбора. То я писала, ага, поеду я сюда, что там есть такого, что мне нравится, и я изучала, что мне не нравится и так далее. То же самое про покупку, ну, я выбирала разные страны, сидела, ковырялась, анализировала, гуглила, заходила в разные группы, смотрела, какая атмосфера в группах, что, что дает страна, какие возможности и так далее. Кому это понятно? Так, а почему вы не пишете, я не поняла? Слушайте, если не пишете, я не буду вести эту работу. Что я тут распинаюсь? Вы что, пришли, послушать, что ли? Еще раз повторяю, злобы не ходят никуда, ни на какие тренинги, никуда. Они просто сидят тупо в соцсетях. Вы же не злобы, раз сюда пришли, правильно? мы мне. Вот. Поэтому практика, как правильно принимать решение, полезна была? Кто понял ее? Пишите, полезно. Дальше. Пишем в чате. Быстро, быстро, быстро. Я хочу очень много вам дать, но и недолго тут не рассусоливать. Дальше. Как, как правильно проходить обучающие курсы для максимальной пользы? Вот смотрите, когда вы покупаете недорогой, дешевый курс, но вы понимаете, что это что-то вам даст, то у вас задача сразу наметить себе и записать, этот курс я должна, обязана, понимаете, для взрослого человека должна, обязана, это обязательно. Вот я только хочу, хочу это ребенок, мы не только хотим, это надо правильно, правильно хотеть, нас обрубили вот это, хотелки наши, а еще правильно и грамотно взрослым я поступать. То есть вы говорите себе, я обязана пройти этот курс за неделю. Ну, если какой-то недорогой курс. Почему? Задаете себе вопрос. Почему? Да потому что в нем есть какое-то зерно, раз я его купила, для того, чтобы потом мне двигаться дальше. Кто это понял? в чат. Потому что, когда мы покупаем дешевые курсы, вот как сейчас купили за 20 долларов, кто-то, кому-то очень надо, кто со мной был на консультациях, тот активнее работает, а тот-то просто нажал на кнопочку и купил. Теперь не все работают активно. Думают, что это а ведь обещающие курсы дешевые, они для самостоятельного изучения, для, для ответственных, взрослых людей, ну, то есть, которые сами отвечают за свои поступки. Улавливайте, о чем я? Четверочка в чат. Поэтому тех, которых я сумела ну, как бы развернуть, раскрыть, они сейчас более активно работают, потому что понимают, что это начало, потому что дальше будет круче. Потому что если мозг зашорен, его надо раскрыть, дать туда ну, все лучшее, полезное, и тогда пойдете дальше. Дальше. Вот так нужно проходить обучающие курсы, недорогие. Если же вы увидели, накопили очень много купленных курсов, и вы в них не прошли, вы накупили, потому что они дешевые, и они прошли, кто накупил и не прошел, пишите семерочку в чат. То это значит, что первое, вот нет такого первого правила, вы его не выполняете, а второе, ну, он уже дешево, так оно и не ценно, понимаете? Мы ценим то, что нам очень больно, тяжело дается. Когда мы выкладываем сумму приличную, когда мы теряем кого-то, когда мы... что-то нам больно делается, и тогда мы ценим. Понимаете, о чем я? Кто понимает, семерочку в чат. И, собственно, поэтому, если вы накупили много курсов, и они у вас где-то лежат, это говорит о том, что вы не понимаете ценность этого курса, а второе, вы не понимаете ценность... Значение того, что вы купили. Потому что бывает так часто, что в дешевых курсах есть такая соль, которая, которая толкнет вас так наверх. Потому что бывает так, что ходим, ходим, ходим, ходим, учимся, учимся, учимся, учимся, учимся тренируемся, тренируемся. А как-то трудно проходит. Вот чего-то как бы не хватает. У кого такое есть? Восьмерочка в чат. И... Вот чего-то не хватает. Вот здесь читаю, слушаю, вот, вот, вот чего-то не хватает, вот толкнуться с места. Так вот, бывает так, что ты пройдешь какой-то недорогой курс, послушаешь какой-то бесплатный вебинар, это недостающее звено, вот это вот, оно, опа, соединило и вытолкнуло, пошли наверх, поняли? Спасибо большое, мои хорошие. Отлично. Ага. Книга не получила, хочу. Хорошо. Я в каждом своем эфире даю ссылку на книгу. В каждом эфире даю ссылку на книгу. Я дам ее в конце эфира, здесь тоже. Потому что в самом курсе, когда вы покупаете курс, там уже книга в таком четком развернутом виде, как хотеть, как, как ставить цели. как, как вот Я сейчас рассказываю более детально. Это все в, книге, в курсе есть. То есть по поводу курсов обучающих. Поняли, в чем смысл? Если поняли, пишите «П». Вот, Ну, чтобы быстрее было. Дальше. Многие вот, пишут некоторые в личку и задают вопросы в, в комментариях в, в соцсетях про самогипноз. Значит, смотрите, самогипнозия это работа с бессознательным. У меня есть целый отдельный курс. Целый отдельный курс по самогипнозу. Но в этот курс э, «Возвади себя заново» я даю некоторые практики, чтобы вот эта цель, чего вы хотите, зачем вы хотите, алгоритм входа в, в транс, выхода. Э, кстати, я была на одной конференции в Харькове, выступала на живом... Напишите, пожалуйста, из каких вы городов, чтобы я понимала, из каких вы городов из Украины или из каких других из каких вы других ну, странах вы разных живете пишите, из каких вы городов дома и в какой стране живете сейчас ну, тут мы же не только украинцы, я думаю, что тут есть будут и другие люди из других стран так вот, я, помню, выступала в Харькове на одной из конференций и выступ... у меня был мастер-класс про денежные ограничения и женская тема и служанки в королеву и я на одном из мастер-классов слышу мой коллега презентует мастер-класс по самогипнозу Ну, думаю мне же интересно у меня что же тоже такая есть программа прихожу думаю ну что-то новенькое подчеркну я же все время учусь прихожу почитал просто лекцию нету никаких конкретных действий сидит возле меня парень бизнесмен он говорит я так хочу вот вовремя правильно отдыхать перезагружаться перезагружаться но не нахожу нигде материала я говорю а у меня это есть в моем самогипнозе правильно, грамотно выставить метки захода и выхода в транс, потому что туда можно уйти, улететь и там уснуть, потеряться и так далее. Он говорит, что, серьезно? Я говорю, да. Хочешь? Хочу. Мельницкий. Угу. Спасибо. <говорит> и он говорит, как? Что, серьезно? Я говорю, да. То есть, смотрите, наши... у нас есть три главных состояния. Я уже говорила, это сон, это бодрствование и транс. Транс это как бы такой дрем. Мозг устроен так, что ему самостоятельно организм дает возможность отдохнуть. Вот вы смотрите иногда, вижу книгу, смотрю книгу, вижу фигу, да, помните, есть такое. А это говорит о том, что уже мозг не срабатывает, он уже транс уходит. Люди, которые курят, они на самом деле хотят отдохнуть. Вы замечали, какие у них стеклянные глаза, когда они выходят на перекур? Замечали? Они смотрят куда-то в одну точку, они смоктят эту сигаретку, им кажется, что они отдыхают. На самом деле они, это обман себя, потому что можно научиться отдыхать с помощью транса. Кого-то был инсайт, пишите инсайт. Так вот, с помощью... Пожалуйста, включайтесь быстренько, пишите, отвечайте. Поэтому с помощью э, транса вы можете решать разные свои проблемы. Вы можете заходить, вы можете отдыхать, вы можете искать ответы на вопросы, вы можете задать, вот эта техника будет задать вопрос мудрецу, так называемый символ, а это и ваше и есть бессознательное, где вы получите где вы получаете ответ с помощью своего бессознательного. Вот о чем речь, поняли? Вот это называется инсайт, э, да не и сайта, а инсайт. Ну я поняла вас. То есть таким образом вы получаете, вы получаете доступ к этой практике и находите. Викусе, все, надо красивенько сесть, чтобы я видно было, видно было. А если видео включите, я буду вам очень рада, чтобы я личика ваше видела. Тогда мне лучше работать с вами. Если кто может выйти, поняла, что по ошибке, да, спасибо большое. Поэтому, когда вы используете транс для отдыха, там будет практики для отдыха, там будут трансы погружения на поиск вот своего ответа на свой бессознательное, там будут трансы на достижение своей цели, там будут трансы на состояние женственности, там будут убрание блоков, там будет много интересных техник, но это будет позже. Спасибо, Викусе, что включила видео. Поняли, да? То есть старайтесь видео включить, и так, чтобы вас видно было, Девочки, Тогда мне с вами будет, ну, как бы, видишь, когда видишь лицо, приятнее работать. Ладно? Спасибо большое. Это по поводу вопроса, как можно, можно ли найти ответы на свой вопрос в бессознательном? Да. Но для того, чтобы туда зайти в свое бессознательное, нужно уметь им пользоваться. Этим, этим трансом, задавать правильные вопросы входа, правильного выхода и так далее. Поэтому постепенно будете делать эти уроки, и вы получите м -м, вот такие результаты. Дальше. Какие практики помогут при постоянной тревоге и нервном комке в горле? Кому бы это было интересно узнать? Какие практики помогают при постоянной тревоге и комке в горле? Кому было бы это интересно узнать? Пишите, пожалуйста, в чате, кто будет слушать записи, пишите это в комментариях. И вы включаетесь, и вы фокус внимания направляете на то, что вы хотите. А я вам даю ответ, и вы Ах, получаете это. Поэтому, когда вы просто сидите и просто тупо наблюдаете, это му, му понимаете? Это ни о чем. Поэтому фокус внимания. Вот берете, почему нужно брать лист бумаги и писать желание. Ваша рука... Дальше об этом будет. Это часть бессознательного. Это, потому что тело – это это есть, есть бессознательное. Улавливайте, о чем я? Кивайте, кто увидел. Кто видео, пожалуйста, включите, чтобы я вас видела. А тот, кто не видит, пожалуйста, не включил видео, поставьте какие-то плюсики. Рука – это часть тела, правильно? А тело – это бессознательно. И когда вы берете ручку и рукой записываете свои желания в тетрадку, Пишите, пишите, пишите, пишите, пишите, пишите. Мозг включается на то, что вы хотите. И чем больше вы записываете, тем больше у вас откладывается, потому что вы действуете, понимаете? Потому что когда мы хотим чего-то получить, нам нужно что-то отдать. А когда вы трудитесь и пишете, то тогда уже труд включается. понял, вы отдаете. Это такой маленький секрет. Дальше, когда у вас 3, 4, 5 желаний, 10, мозг все равно их помнит, потому что мозг помнит 7 плюс-минус 2 единицы Миллера. Понимаете, да? Кто не понимает, то, что запоминайте, что я говорю, потому что это... Ну, много надо всего прочистить, чтобы знать то, что я говорю. Просто, просто возьмите это на веру. Мозг запоминает мало. Это NLP практик, это NLP мастер, это много еще надо чего будет -то проучиться тому, кто хочет достигать большего в жизни и быть таким ну, грамотным и видеть дальше, и видеть то, что под носом, и не тупить. Поэтому, когда вы пишете, Ваша задача много написать. Пишите все подряд. Вот просто сначала, когда ничего не идет, вот пишите всякую фигню. Хочу мышку синего цвета, вижу, как я взяла ее в руки, чувствую ее пальцем. Ды -ды -ды. Вот, вы должны это все так сделать. Хочу там конфету, там такую-то. Ну, я сейчас утрирую, понял? То есть, когда ничего не идет, пишите все подряд. Ира, не знаю, что вы хотели сказать, скажите в конце эфира. Поэтому, когда вы... Спасибо большое, Ира, вижу. Пишите просто... Угу". Потому что, когда вы руку поднимаете, я отвлекаюсь. Это чуть позже будет с рукой. Поэтому, когда вы делаете э, вот такую практику, вы учитесь фокусироваться в курсе это есть. А теперь внимание, внимание. Следующий вопрос. Какие практики помогают при постоянной триоге и нервном комке в горле? Когда вы приучаете свой мозг держать фокус, вот сейчас будет у многих будет открытие. Внимание. Когда вы приучаете держать фокус на том, чего вы хотите, вы учите его, пишете грамотно, пишете, тренируете, тренируете, не просто сидите тупо в соцсетях, занимается фигней или там куда-то там, да? вы тренируете, и вы приучаете мозг к фокусу. А теперь внимание. Какие практики при постоянной тревоге о нервном комке в горле? Фокус внимания на горле, который, в котором комок. Комок нашли. Держите фокус на горле, где комок. Видите, с чего он состоит, из какого размера, какой размер, форма, цвет, фокус. Вижу, слышу, ощущаю. Фокус, материал, как можно больше деталей, субмодальных характеристик. Увидели. Теперь поблагодарите, он от чего-то вас защищает. Поблагодарите и говорите, «Благодарю тебя, можно я тебя хочу вывести?» И поблагодарите его. Более детальной практики тут давать не буду, но самое основное. Вывели. Если выходит, вывели. Спасибо. А теперь скажи мне, пожалуйста, от чего ты так меня защищаешь? Почему ты так меня мучаешь? чего ты на самом деле хочешь, и держите, никуда не убегаете, держите фокус, вам дает какой-то ответ. Это более сложная техника. Прошу вас выключать звуки, девочки, только в камеру. Спасибо большое, чтобы я не отвлекалась. Угу, спасибо. Если же вы пока не можете войти в вот такие вот состояния, научиться, это вы в курсе научитесь этому, то вначале... Вы просто-напросто делаете тот комок, который у вас в горле, и дышите этим комком, светом, пропускаете свет и дышите. Благодарите, что вы живы, что у вас этот комок есть. Кто-то уже комка не слышит, вообще ничего не чувствует, кого-то уже вообще нету живых. Понимаете, да? И вы просто дышите светом. У меня была, были, был артроз, артроз-артроз, где-то 49-48 лет. Я подниматься могла, спускаться уже трудно было. пухшие колени, я вообще, вообще была в шоке. Я так испугалась, думаю, что это такое, я что такая уже стареющая бабушка. Я пролечилась быстро, немного лечилась. Но мне попалась женщина, которая физиотерапевт, которая не просто прикладывала вот эти все электроды, а она еще была очень добрая женщина, такая мудрая. Она говорит, а я мысленная, сюда еще допускаю людям, туда управляя любовь. Когда я делаю, я это делаю. Она была очень добрым человеком. И я это запомнила, и когда я уже выучила, изучила вот этот самый гипноз, когда прошла сертификацию, получила диплом, я запомнила, вот как, как она делала это, и потом, когда, ну, то есть как она сказала об этом. Но я тогда уже работала над собой, и я помню в Таиланде, когда девушку вела одну из Москвы, Олеся Иванова в личном коучинге, Значит, обратите внимание, сейчас тоже будет интересный момент. У, него был, у нас с ней был коучинг по отношениям. Она хотела выйти замуж, у нее долго не было отношений, ей было 36 лет, то есть были какие-то отношения, но они ну, не, не, не давали ей ничего э, конкретного. Там были темы с мамой, проблемы, надо было найти практики, попросить прощения, там нужно было мужчинам вот, по-другому, там много чего она со мной проходила, но уже непосредственно обучаться Вести себя, одеваться, говорить с мужчинами. Это же отдельная такая, более серьезная навык. И вот я помню, мы идем с ней по... Э, как же город у нас был? Забыла. Пхукет, по-моему. Не помню. Не хочу. Сейчас не в этом дело. В Бангок я прилетела, а потом какой-то город ехала. Не помню. В общем, неважно. Идем мы с ней по улице. И... Она бурчит, что мы не мог, никак не можем попасть на свою маршрутку. Где-то заблудились. Я ей говорю, зато что-то в этом будет хорошее. Да, извините, вывод, вечно вы вот вечного вот это... Олеся, что-то в этом будет хорошее. Фокус. Ту -ту. На хорошее. Садимся в конечном итоге на ту маршрутку, которая нам нужна. Лена, сделайте так, чтобы я вас видела. Да, да, спасибо большое. И в этой маршрутке знакомимся, я тут с людьми улыбаюсь, с детьми общаюсь, я такой уже научилась быть открытой и коммуницировать. И я вижу, сидит мужчина напротив нас, на, на, кто был с вами, из вас в Таиланде? Кто из вас был в Таиланде? В Таиланде есть такие маршрутки, там же жарко. Там, там маршрутки открытые, там как скот, я еще говорю, как скот возят, знаете, открытые, люди просто на лавочках сидят и все. Вот там же жираж такая, 30 днем и 40, 40 днем, и 30 ночью. ну там классно. И вот я помню, мы едем, ветерок такой, теплый такой, мы сидим одна лавка, и другая лавка, и там, как, в общем, такая маршрутка, тик-токи, тук-туки называется, тук-тук, тук-тук, тик-ток, тук-тук. Сидит напротив нас мужчина и так поглядывает на нас. А я привлекаю все внимание, потому что с каким-то ребенком заговорила. Я люблю всяких этих узкоглазеньких, черненьких. Они мне так нравятся. Я вообще всех этих я люблю. Я с ними тю-тю-тю-тю-тю, что то такое. И, естественно, я привлекаю к себе внимание. Но я это делаю искренне, потому что мне нравится, потому что я люблю людей, я люблю детей. Я ну, готова была, каждого там вот И он на нас обращает внимание. Я думала, он какой-то англичанин, а он оказался с Новосибирска. В итоге мы познакомились, естественно. В итоге, как вы понимаете, они познакомились. И что? Как думаете? Поженились. Но она потом в этом отзыве пишет. Как вы там терпеливо меня переключали на этот фокус. Это везде фокус. Понимаете? Фокус. Или я помню, идем, когда я долго хожу, все-таки ноги отдаю, дают о себе знать. Поэтому я... Больше делаю там гимнастику, зарядку, обливание, у меня длительные походы, как бы я чувствую я себя, ну, понимаю, где мне в чем. Когда болят колени или что-то еще болит, внимание. Даю то, что в курсе, но в курсе еще больше. Фокусов внимания. Я это место продыхиваю светом. Я благодарю, отключаю все. И я. Благодарю, в это место продыхиваю. Вот почему эти практики самогипноза, почему их могут делать, почему они используются для разведчиков, для спецназовцев, для тех людей, которые при выполнении каких-то задач они сфокусируют свою силу, и они, понимаете, о чем я? Вот, поэтому вот эти практики я даю в самогипнозе. Дальше пишу, пожалуйста, не трясите камеру спасибо вот поэтому вот вот такую практику вот такие практики вот что они означают поэтому кто-то мне писал у меня болят колени что мне делать я говорю заходи в курс свою дивизию 80 800 гривен 20 долларов ну блин ну это же копейки не вон там шесть думаю там шесть коды круга ходы, ходы. А дальше чем очень сейчас обучающий курс по самой самоконозу обучающий курс себя заново Итак, смотрите чем отличается обучающий курс по самогипнозу и обучающий курс «Возврати себя заново»? Воззади себя заново» – это практики, постановки целей, желания, потому что у людей этого нет, они понятия не имеют. Вот «хат кухлевейс погребеце» – «жизнь и конец», почему у многих уже… Потому что когда мы не стремимся, когда мы не хотим, когда мы, нас туда не устремляются наши помыслы, наши желания, мы стареем, мы разрушаемся. И вот планета начала разрушаться от того, что люди перестали куда-то хотеть, они перестали не знаю, там, ограничивать себя, делать эти эскаскеты, про которые я говорю. Почему я пошла вот это холодное обливание? Да я вообще уже блеха лежала. Я в 42 года уходила на пенсию. У меня в госпитале военном доктор Рынгенова сказал, с виду такая молодая, красивая женщина. А внутри, говорит, старуха. Ну, позвоночник такой был, понимаете. Я такая, покраснела, думаю, блин всегда ходила, одевалась, такая всегда аккуратненькая, тут, тут, тут вопросов нет, тут и мужчины там, ды -ды -ды. и вот он мне говорит, а внутри старуха, Я такая, ого. То есть, понимаете, мы можем стареть быстрее, чем даже биологии дано, если мы не занимаемся этим развитием. Поэтому в этой, возведи себя заново, чего мы хотим. Правильное желания Загружаем вот эти состояния, чтобы они у нас, чтобы тело загорелось. И там же часть курса, часть практик из тренинга по самогипнозу. Потому что самогипноза у меня есть три, три модуля. Первый – это практики на восстановление себя на 15 минут отдыха, как быстро отдохнуть, как за 6 часов, вот как для, дают для спецназовцев. Второй значит, модуль у меня – это найти внутри, как найти внутренние конфликты. И здесь будет одна практика – поход к мудрецу, что я рассказываю. То есть найти э, вопросы на ответы в свое бессознательное. Конечно, в, мод, в самогипнозе там больше. И третий модуль – самоисцеление. Вот то, что я тоже даю сейчас немножко вот про вот это. Понимаете? Вот разница. Кому понятно? Кините или поставьте восстательный знак. Дальше что делать с нереализованными целями и как перестать себя гнобить. Теперь смотрите. Очень часто люди пишут мне, вот я чтобы снять боль, да, да, я страдаю, отвечу на вопрос. У меня всю жизнь с детства мигрень. Я знаю, что с ней Нереально тяжело работать. Я, когда работала в поликлинике, еще в Мурманске, у меня подружкой была невропатолога, она очень хорошая невропатолога. Она говорит, Надь, ты его не вылечишь, мигрень не лечится. Просто тебе надо запомнить предвестники мигрени и вовремя выпивать с фазмолитики, чтобы не дожидаться, пока тебе рвота начнется. Кто знает, что такое мигрень, кто с этим сталкивался? Кивните или напишите. Ну, то есть, знаете, слышали, что мигрень бывает такая, что... Рвешь, дальше так называемая мозговая рвота. Вот я этим страдала. И, конечно, я себя отслеживала. Потом, когда я стала уже, сама стала специалистом и получила сертификацию по гипнозу, когда начала заниматься, я стала применять это к себе. И вот, когда болит, ты заходишь глубоко в бессознательное пытаешься понять, откуда боль, сам становишься болью. И учишься разговаривать с той частью, которая болит. Почему она болит? И тебе приходят ответы на твои вопросы. Ну, это вот то, что в самом гипнозе. Острую боль. Вот сейчас я мо могу снять. Потому что есть боль, головная. Вот если головная боль, это психосоматика. Болит голова, Чаще всего это недодуманные какие-то вопросы, ребята. Недорешенные. Вот мысли жвачка. А и сказать. Так, а что я у меня беспокоит? Пишите на бумаге. Так, а что я могу из этого решить? А что я в состоянии решить? А чего я не могу? И когда вы написали себе эти ответы, фу, понимаете? И опять же приходит вот этот Инсайт, как вы пишете, опять же, приходит опять же этот фокус. Что я даю это в, в этом курсе «Возради себя заново». И везде этот фокус, фокус плавит реальность. Даже часто бывает так, что мы ищем чего-то далеко, оно под носом лежит. Но когда вы задаете себе вопросы, знаете, чего вы хотите, вы можете просто выйти на улицу, открыть, закрыть дверь, и вам перед носом возникнет ответ. Человек, ситуация, понимаете, это тоже фокус. Поэтому с головной болью, любой острой болью можно справиться. Дальше. Можно заживлять раны. Вы думаете, вот эти вот знахари, вот это, думаете, они ничем обладают. Ребята, тоже фокус внимания. Но, как правило, это светлые люди. Как правило, это люди, понимающие в анатомии физиологии. Вот эти энергетические практики, там вот люди там залипают. Там. Да, это тоже все сюда, но, но не надо залипать на чем-то одном, потому что на самом деле... А что у вас перед вами? Черное, я вот вижу в экране. Чехол от телефона. Ага, я поняла. Хорошо. Поэтому, когда мы с вами делаем вот эту практику, и фокусом умеем пользоваться, то вы можете эти свои разные вопросы, как вот я сейчас сказала, как перестать себя гнобить и что делать с целями, так же само, тоже через фокус. Смотрите, тоже записывайтесь себе инсайт, потому что в конце буду спрашивать. Итак, смотрите, часто мы пишем цели, ставим даты и не получаем результата. И начинаем, ну, по крайней мере, я слышу это от людей, и у меня такое было. И мы злимся, что мы не выполнили. У кого такое было? Вот писала, писала, все равно это не стало, не случилось. Ну, у кого такое было, поставьте какой-то значочек. Что-то напишите. Пишите там девяточку в чат. что это значит. Первое. Скажите себе, какая я молодец, что я вообще это написала. Потому что другие не пишут, да и в голове была бы каша, если бы я не писала. Ха, какая я молодец. Второе. Если не реализовалось, значит, у вас, вы не были готовы, вы чего-то не сделали, каких-то не было умений, навыков. Понимаете? И в курсе, в заново, там есть пирамида, по которой я показываю, где у нас навыки, где у нас ценности, где, где чего, чтобы вы структурировались. Дальше. Цели, ребятушки мои дорогие, сейчас будет инсайд. Не для того, чтобы мы их достигали. Цели для того, чтобы у вас был маяк всегда вас куда-то вести. Потому что вы напишите себе, хочу получать зарплату там, там, 5 тысяч долларов, например. Да? При этом вы будете получать 10. Потому что вы шли вот по этому маячку, вы не опустили руки, вы не раскисли, вы не развалились. Вы не рассыпались, потому что будут взлеты, падения, будут страхи, будет все. А вы все равно страхнулись и дальше пошли. Пошли к психологу, пошли какой-то курс, посмотрели фильм, послушали медитацию, неважно что. Но вы все время отдохнули, любящие люди, пошли дальше. Поэтому цель ⁇ это маяк. Большое количество желаний ⁇ это развитие нейронов. Цель и действие ⁇ это маяк. Вы можете... Я хотела на прошлый год... На 21 наконец, 21 я хотела белый Мерседес нового уровня. Я, я каждый год, через год-два я меняю машины. Женя у меня сильно любил машины, мой сын. Я их тоже люблю. Но у меня не было такой потребности их менять. Ну, если машина хорошо ездит, что я там буду выделываться? Но у меня как-то включилось такое, знаете, ну, вот сын ушел, он не, не, не дополучил ну, как бы, до своего. Я как бы на памяти вот его тоже подключилась. Каждый год-два я меняю машины. У меня даже шутили, ты меняешь перчатки под машины или машины под перчатки. Я говорю, ну, как получится, когда какое настроение. И вот я хотела, значит, белый Мерседес. Я уже себе даже на, на экран его выставила, уже даже представила запах кожи. вот там ну, И тут я начинаю выбирать этот Мерседес, и я реально вижу, что у меня не хватает несколько тысяч долларов. Я не хочу снимать там свои, потому что есть деньги, я уже говорил, что я инвестор, есть деньги в криптовалюте, есть там, там. Я жучусь, я это делаю, поэтому и вас учу. Если я оттуда вытащу, то там ну, будет не такой доход. А сейчас тем более. Ну, я думаю, ладно. Мне предлагают, попадается мне машина очень крутая. Кадиллак из Америки, американский Кадиллак. Он синий, темно-синий. Вот тот цвет моего, моего бренда. Заметили, что мои сайты синего цвета. Заметили, да? То есть, я, когда начинала, был голубой это такой небесный, голубой. А синий это уверенность испытает. То есть я сейчас более уверена, потому что я уже прокачалась, и у меня и, и этот отвечает моему цвету. Там все там а, а, а, золотистым, каким-то или серебристым, там что-то, машина очень крутая. И она приходит 23 февраля в порт Одесса. Понимаете дальше, да? Ну, сейчас не об этом. Так вот, все равно и до этого тоже. Если вы хотите, например, там, Ауди какую-то высокого уровня, и вы получите Peugeot не последнего года, а там пятилетней давности, это тоже... Поэтому надо хотеть много, маяк, чтобы был, а придет, Скажите спасибо, и это ступенечка, по которой вы будете идти дальше. Поняли, почему цели имеют значение, но к ним не обязательно привязываться. Кивните или напишите. Спасибо вам большое, мне с вами приятно работать, вы просто мои золотые умнички. Поэтому в курсе вы учитесь правильно и много хотеть. Кстати, Вика, очень вам благодарна за то, что вы работаете усердно. Вы моя золотая девчинка, молодчинка. И там еще пару человек работают активно, а остальные так делают, уйдут, делают, уйдут. Вика, молодец. У вас, смотрите, тот, кто активно принимает участие вот в таких курсах, берет, хватает, тем более есть сопровождение, потому что такие курсы не сопровождаются тренером, это для самостоятельного использования. Тот, кто понимает смысл, он, он просто, просто, просто молодец. Так вот, вы делаете, делаете, делаете, вы заряжаетесь. Вам трудно, вы молитесь, плачете. Как я помню, у меня не получалось, я поплакала, порыдала, душ приняла, помолилась, отдохнула и дальше иду. И просто не привязываюсь к ничему, просто делаю и делаю, а потом это валит. Вот э, в прошлом году перед войной я говорила, ну, сейчас вам скажу, значит, у меня был запрос, я с коучевым психологами работала, я сделала рекламу, и у меня был запрос, 5-7 тысяч долларов чистого дохода, чтобы я получила. Ну, то есть я поставила минимум. Реально как бы, реально под то, что я потяну. Реально под... А я получила три раза больше. Потому что я делаю, понимаете? Вот я вам собственным примером говорю, потому что я делаю. Мне больно, я плачу, если не получается. Потом я молюсь, я обливаюсь холодной водой или иду в Душ. Я иду, какой получаю какой-то кайф, я... то, что мне нравится, то, что мне по душе, и я снова продолжаю фигачить. Но надо успевать работать. Поэтому вот эти практики, которые есть «Возвади себя заново» в этом курсе, они как раз помогают вам вот там вот раскрыться. Поняли? Так, это было полезно? Если было полезно, напишите «11». Ну, негативные, которые приходят, это наши уроки. Если на пути к цели вам подбрасываются негативчики, идет проверка на вшивость. Почему мы говорим, что нужно благодарить негативных людей, благодарить, молиться за них, ставить за них свечки? Как бы ни было трудно сейчас с этой оралой, которая полезла на, на Украину, это нереально трудно. Со временем мы поймем, что нам нужно быть умнее и выше их. Потому что мы будем для них, запомните, мы будем для них наставниками и учителями. Кто-то меня слышит, кто-то не слышит. Это ваше, ваше дело. Но тот, кто проходит трудности, как человек, как страна, не свалились. И если мы сейчас не выполним, мы свалимся назад. И будет то же самое, что с Россией в семнадцатом году. Что, никуда они пошли? У них... Дала, дана была возможность стать лучшими в мире. Они воспользовались и взяли под террор. Начали вот это, организовывать союз, гнобить. Ну и в итоге вот к чему мы пришли. Такие мероприятия происходят циклично. То же самое с человеком. Когда он не воспользуется возможностью, он идет в депрессии, он идет в боль, он идет в, во второй сорт. Он идет, его просто убирают. Так кто-то уйдет героем, как сейчас ребята уходят. А Путин бросает, говорит, ну если не отводки, так на поле боя умрете. Понимаете, разные какие подходы. Слышали, да, там крутилось это видео? Матерям он говорил. То есть он явно отправляет их как на убой, потому что... А наши идут как герои. Но тот, кто уходит как герой, ему там воздается очень и очень. Так же самые люди, когда вы трудитесь, работаете, устремлены наверх, вы стремитесь, вы делаете, проходите трудности, вы благодарны, то у вас, так, у кого звук включен, выключила уже, то э, для вас, для тех, кто уйдет вот так, ну, понимаете, вы генетически передадите детям своим. Это ДНК так работает, это наука. Ведь, вот опять же, научное доказательство. Наверное, вы читали, слышали, что с помощью ДНК археологи, когда находят, они могут восстановить там все, лицо, рот, все могут. Вы понимаете, о чем я, да? И также человек, когда вот мы уходим как люди, то мы роду своему даем рост, детям своим, внукам своим. Ну, конечно, это не каждый понимает. Если мы уходим как, вы поняли, ну, вы, не буду я говорить, да, то это будет крутиться до тех пор, пока вы не поймете. Я этого раньше не понимала, честно. Сейчас я ну, глубже сюда копнула, поэтому я и говорю об этом. Поэтому, когда... Следующий вопрос. Как помочь себе, как, если очень раздражают другие люди? Мы с вами знаем, что если нас кто-то раздражает, злит, бесит, это прежде всего что-то у нас есть такое, внимание, что мы себе не позволяем, а на это возлимся. Вот почему часто... Вот такие там умники, я их там переписываюсь, переписываюсь, а потом их баню, потому что вижу, что ну, больного могила исправить. Да? Есть такие, с которыми я общаюсь, общаюсь, потом с смотрю, попускаться, по-другому вести себя. Ну, я трачу время, ну, не знаю, может, что-то хорошо, может, ну, трачу время, да. И, и время жизни своей трачу. Так вот, как реагировать, когда вас кто-то раздражает? Первое. Хочу сказать себе, так, а что во мне, что я себе хотела бы, но меня злит. Вот она ходит вот такая расфуфыренная, А мне запрещала мама, а мне, за... а мне социум запрещает, что ходить такой расфуфыренной, особенно во время войны, вот сейчас войну вспомнила, это типа, ну, плохо. Или там находиться в, в... в Германии или в Испании, или там в Англии. и показывать такие красоты, когда, когда в мире война, когда там убивают. То есть это в обществе такой запрет. Ну, понятно, что когда вы снимаете пьянку и гигиканье, и там ну понятно, что тут надо чуть-чуть думать, да. но когда вы показываете музей, когда вы где-то куда-то ездите, наоборот, вы показываете, что вы живете, жизнь продолжаете, и другим даете ну, как бы пример. Но если вас это злит, значит, первое, вы запретили себе это делать, вам запретила мама или папа, вам запретил социум, и вы поэтому злитесь на себя, глядя на этого человека. Понимаете? Поэтому это один момент. Второй, есть момент, когда люди э, гнобят, э, там, поступают с вами нехорошо, вот сейчас буду работать с очень умной, интересной, красивой женщиной, э, на следующей неделе он записал ее, когда вас выедают в коллективе, когда с вами поступают вот так, а вы там ищете, как бороться. Да, есть элементы, которых нужно выстроить в свои собственные границы. Да, тут однозначно, это самооценка однозначно. Но с другой стороны, нужно понимать, что если вы находитесь в окружении людей, которые вас гнобят, которым вам с ними неинтересно, которые с вами дискомфортно, это значит, что вам нужно уйти из этого окружения. Сначала нужно восстановить равновесие, потренироваться на кошках, научиться с ними общаться, выстроить свои собственные границы. Это я помогаю в личных консультациях, потому что здесь у каждого свое. Но дальше смотреть, что будет дальше, и планировать уход из этого коллектива. Но через них потренироваться, как, как себя держать достойно. Выстроить свои собственные границы, свое собственное я. Это понятно? Если... Есть вопросы, приготовьте, и потом в конце зададите. Дальше. Кто из вас уже ходил в самогипноз, в трансы? Поставьте, пожалуйста, самогипноз. Или, не знаю, СМГ. Поставьте СМГ, ну чтобы короче было. Кто с вами был в трансе, в самогипнозах? Да. И многие люди, которые не знают, как пользоваться образами, которые могут прийти, Неприятные образы. Это говорит о том, что личность незрелая. Угу, спасибо. Это говорит о том, что личность незрелая. Слушайте, те, кто в компьютере, пожалуйста, пишите словами, чтобы я потом анализировала вот этот чат, когда я закончу, и могла м -м, больше дать вам потом. А вы приготовьте еще вопросы в конце. Так вот, пример такой приведу. Вот пример, чтобы вы понимали. Была у меня как-то женщина на консультации. Она работала в Италии. Красивая женщина такая. Она работала, ухаживала за, за мамой, а, а мужчина ее сын. С ней у них какой-то роман за, за, завязался. То есть у этого мужчины был, было желание с ней общаться, она что-то его сдерживала. Выяснилось, что он был вдовец. И фотография жены стояла в его комнате. То есть он как бы хотел жить, но не позволял себе. Вот этот образ этой жены умершей, он как бы гулял. И она говорит, я не понимаю, почему у меня с ним не получается. Я начала выпытывать, ну, распытывать его, выяснять. И она мне сказала про вот эту фотографию. И она говорит, что это не просто фотография, а она мне время от времени приходит. Вот ее образ приходит. Но это же страшно, когда приходит человек, который умер. Ну, не очень приятно, правда? Тем более, когда ты этого мужчину любишь, когда ты... Почему она к ней приходит? Потому что женщина находится в состоянии слабой, слабой личности, слабой... Ну, стержень слабенький у нее. Вот этот страх, вот это вот непонятно, как с ним договориться. Как, да? И вот поэтому людей, у которых слабое мышление, у которых, опять же, нету видения, нету стержня, нету желания проходить трудности, нету желания разорвать оковы. Сегодня в эфире была, кто, кто эфир не слушал, желательно сегодняшний послушать, там полчаса. Так вот, для таких и приходят вот эти вот образы. <сос> потому что такие люди боятся смерти, боятся, страх... боятся каких-то там привидений, наслушали чего-то на... про черную дову. Кто слушал видео про черную даву, поставьте ЧВ. <сос> Есть там в эфир. Так вот, что мы с ней сделали? Она пришла ко мне на платную консультацию, понятное дело, и мы с ней поработали. Запрос был только вот убрать преграду и научиться, ну, чтобы ее страх не был. Что мы с ней сделали? Мы с ней договорились, ну, она договорилась с этой женщиной, которая приходила ей в образе умершей жены. Поблагодарила ее, ну, эту женщину, которая... Так, у кого опять звук включенный? Мои хорошие, ну, включайте звук. Спасибо большое вам, мои хорошие. А, Простроила с ней полностью диалог с, ну, с ней, с собой, с собой, потом догрыла с ней. Ну, естественно, дала, как правильно себя вести, как говорить, как общаться. Так вот, к чему я? Когда вы не боитесь смерти, потому что самый большой страх это страх смерти. Когда вы понимаете, что вы делаете хорошие дела, вы можете договориться с собой. И тот, кто приходит вот таких, вы их просто-напросто просто отпускаете с любовью. Но для этого нужно быть, понимать, как это происходит. Поэтому приходят такие образы тогда, когда у людей кручено куча всяких там... Черных вдох, понимаете, о чем я, да? Каких-то установок, каких-то страхов, там, сущности, там, как на... послушаешь сегодня, сколько умников в интернете. Да, у нас есть несколько вариантов сущности, есть много идентичностей. Мы, мы ребенок, мы и взрослый, мы и родитель, да? Работа взрослый – это самые три главные наши роли. Мы можем быть водителем, это одна идентичность. Мы можем быть любовницей, женой, мамой, папой, ну, если мужчина, да? Мы можем быть разными другими ролями, и эти роли по-разному. Ну, если, например, взрослая тетя при всех начинает своего сына, ну, как-то там, ну, просто у меня увидела такой пример, начинает что-то его там ну, под, подавлять. Она привыкла быть главной в семье и пыталась, пыталась и на его семью накрыть своей мор... графине Морозовой <смех> это... <смех> ну да? Кто понимает, о чем я? <смех> я как-то на присутствии всех что-то на его там, ну, как-то его так унижало. А кто-то ей говорит, ну, а зачем ты так? Мой сын, что хочу, то делаю. То есть э... это говорит о том, что она привыкла подавлять и унижать, даже, даже как бы любя, но на самом деле она не дает ему собственной жизни. Поэтому что это значит? Когда человек идет, развивается, ищет ставить свои цели, ищет разные варианты ответа на свои вопросы, он, этот человек, хозяин своей жизни. Он может найти договориться с другими людьми на вин-вин, выиграл-выиграл. Так в поисках мужчины, когда мы ищем мужчину, мы что попало притягиваем, потом обижаемся. На самом деле это мы так выбрали, по-другому мы не умели, не знали. Поэтому, когда есть такой вариант, как... ...значить своего мужчину, а вот это личность женщины, стержень, тоже имеет значение, или мужчина пишет, как убрать сильное... там просится на консультацию сильная ревность до боли – это комплекс неполноценности внутри. Это тоже комплекс неполноценности. Вы это понимаете, да? То есть комплекс неполноценности, он, естественно, прикладывается на того человека, с которым, на которого тренируешь И это всему надо учиться. Надо идти к специалистам, читать книжки и так далее. Тогда тебе будет даваться. Так, значит, что я? Поэтому пугающие образы возникают у тех, кто себя загружает и кто не хочет договориться с собой. У меня, когда умер сын, где-то недели-полторы возле меня сидели, ну, потому что у меня было желание, да, я признаюсь, была слабость, к нему следом пойти. Не буду скрывать, была такая слабость. В смысле о ней было жить. Потом, слава богу, я взялась в руки, все разъехались, и я помню осень я заехала в дом э, в сентябре месяце осень мыши полезли в дом в поле так красивый но мыши полезли какие-то стуки крюки но мыши то ладно я там понасыпала поставила так, отпугиватель вот такое но были какие-то гром гром шум какие-то были ну какие-то движухи были и я понимала, что там могут быть какие-то домовики, что-то там еще. Ну, Наслышалась тоже всего. Но я радовалась, когда они приходили. Я говорила, спасибо вам большое, что вы со мной. Спасибо большое, что вы меня поддержите. То есть я, понимаешь, я фокус, опять же фокус переключала. И это все исчезало. Поэтому это, это вот, когда ты ну, личность, личность уже сильная, то ты можешь любым образом даже негативно договориться. Кому нам это этапе было полезно, поставьте полезно. Спасибо. А скольки? От единички до десяти. Вопросы готовьте. Дальше. Что такое самоорганизация и как стать организованным? Вот Многие говорят, начинают, начинаем и, и не заканчиваем. Вот начинаю, не заканчиваю. Опять же, смотрите. Если нет самоорганизации, нет четкой цели, не знаете, почему вам это важно, и что будет, когда вы это выполните. И в этом курсе, опять же, это есть. И когда вы выполняете домашние задания, вот эти маленькие уроки, я там даю, и вы пишете в группе телеграм-канале, у вас есть возможность получить от меня обратную связь. Потому что я сейчас запускаю с понедельника, вторника, запускаю рекламную кампанию для коучей-психологов, я буду больше посвящать внимание своим коллегам, чтобы они были сильны, уверены, чтобы нас было больше, чтобы мы могли большему количеству людей помочь. И я буду меньше уделять внимание вот, вот этим разным маленьким курсам. Потому что фокус, он должен быть настроен на что-то одно очень крутое. А крутое – это мои коллеги, которым надо помочь убрать комплексы, поставить цели, научиться создавать программу, научиться продавать один на один, научиться научить и сделать, помочь им сделать воронку, помочь им делать трафик и так далее. То, что я уже умею, мне нужно будет им дать. Но для этого, опять же, нужно говорить, вот, разогревать, вот, отвечать на вопросы. Поняли, да? Так... Ага, спасибо. Итак, самоорганизация. Тогда, когда вы видите цель, когда вы видите, зачем, когда вы понимаете, что я могу сделать прямо сейчас, в том месте и с тем ресурсом, который у меня есть. Некоторые говорят, а у меня нема грушей. Ну, хорошо, а руки-ноги у тебя есть, а мозги у тебя есть, а бесплатный доступ есть у тебя к интернету, а бесплатно куча, куча материалов есть. Так какого... Я извиняюсь, ты не делаешь. Потому что вот деньги. Да, есть и бесплатно куча всего, но люди не ценят, когда они не заплатили. У меня в тренинге денежные, бессознательные денежные программы лет, где-то лет, где-то где в 2015 году, давно уже, я же давно на рынке, вы же знаете. Я помню, была мини-группа. 73 человека, дала небольшой трехдневный интенсив. Кстати, тоже как-нибудь запущу этот интенсив по деньгам. Некоторые после только интенсива с, Там был средний чек, по-моему, 100 или 200 долларов. Люди меняли вообще кардинально свою жизнь, даже профессии меняли. Так вот, из этих 73 человек, где-то 19 человекам я дала... Мне меньше вру. Чек... Девять, наверное, не помню точно. Дала бесплатно зайти в группу. С учетом, что они заплатят. Но я говорю так, ребят, смотрите. Карма – это что посеял, то пожнешь. Особенно с деньгами. То есть мы же, деньга, мы же не деньгами платим. Мы платим с помощью денег, но на самом деле мы платим своим временем, нервами, усилиями, эмоциями, правильно? Так вот, я помню, зашли... Эти люди, я даже видела их, они до сих пор там где-то у меня мелькают, подписаны. Значит, первое, эти люди, большинство, половина, большая половина, не делали ничего. Естественно, они не, не заплатили. Те, кто делали, вот как сейчас Виктория, и еще то у меня девочка одна есть, они, во-первых, получили результат сразу, буквально через 2-3 дня к ним деньги пошли, возвращали долги мужу, ей там, ну, пошли, потому что было полное у людей, полное же И эти люди стартанули наверх. И, естественно, они быстро заплатили. Кто-то частями, кто-то дальше потом пошел в рассрочку, ну, то есть у каждого свое. Но смысл такой. Если вы делаете, платите деньгами, и чем больше вы платите, чем больше к вам приходит. Почему? чем больше. Смотрите, я раньше этого не очень понимала. Деньги, а тем более такие, которые ну, трудно оторвать от себя, на самом деле это дискомфорт, это больно, это от чего-то отказаться, это утрата, потеря, ну, как угодно называйте. Тут вам уже и морковка получается, если и там кредиты, помню, брала, я и ночью не спала, чтобы их отработать, чтобы что было противно, страшно, больно и так далее. Но зато человек, он с этой болью, он старается, ну, как бы, делать. И если, внимание, статистика такая, если ты э, сделал хотя бы на 10% из того, что ты ожидал, купив за большую сумму, то к тебе и приходит в 10 раз больше. Я это проверила, опять же, и на себе тоже, не только то, что говорят. Ну, вот, например, зашла я в тренинг, тоже еще в 15-16, не помню. Еще ВК, помню, был, тогда мы пользовались. Наверное, еще до 14 -го года. Потому что с 14-го у нас ВК, по-моему, закрылся. Я заплатила, как сейчас помню, 2000 долларов. Для меня это было накладно. Я только-только начала зарабатывать и я снова вкладывала в себя, потому что понимала, что мне надо, надо. Я сделала только одну практику, которую там дали. Это поднятие собственной ценности. Я эту практику даю в, своем, в своей программе «Звездные коучки». Она звучала таким образом. Хотите, скажу, поделюсь. Я вряд ли думаю, что вы сделаете, но, но скажу. Мне не жалко. Вы все равно не сделаете, пока не заплатите. Хотя кто-то, может быть, и сделает. Значит, выписывается хронология событий, которые у вас были за вашу жизнь, начиная с 7 лет. Написывайте, какие у вас были моменты, хорошие и плохие, в отдельные столбики. Напротив каждого момента, который вы описываете, вы пишете трудности, чему вас это научило и за что вы благодарны себе. Понятно, что я даю там эту табличку более развернуто, но сейчас вам тоже этого достаточно. И когда вы не поленитесь, так же как в написании желаний и целей, напишите вот эти все элементы, вы просто поймете, как вы, как вы прям масштабно вырастите в собственных глазах. Одну из таких практик я даю, вот одну, там еще даю на распаковку. Но я после этого ушла из программы. Ну, потому что мне там было то ли неинтересно, то ли... Я не помню, почему я вышла, мне было этого достаточно. И я увеличила свои доходы, тогда помню, несколько раз. Потому что у меня тоже был комплекс неполноценности, не, не заниженная самооценка. А когда я писала, что я прошла, как я прошла, как я не слилась, как я... И тогда я такая, ух, это что, я, оказывается? Ух ты! В таком духе, поняли? Так что это сильно работает. Хорошо, дальше. Дальше. Завершаем. Вы готовьте, пожалуйста, вопросы. Поэтому самоорганизация станет тогда вашей реальностью, когда вы почувствуете, что вы ответственны за свою жизнь и будете говорить не только «я хочу», а еще будете говорить «надо», встала, встала и пошла, сделала. Ну-ка, Соблер быстренько пошла, умыла, так я себе тоже сделала, а, ну, вначале. Потом я уже так не делаю, я просто понимаю, что мне пора, или пойти в транс, пойти в душ, смыть себе боль, там, а потом холоднючей водой такой, и такой, как, как все начинается, как жизнь начинается. Поэтому мне выгодно быть здоровой. Поэтому я изучала, применяла на себе. Мне выгодно быть молодой. В свои 60, скоро будет 3. Два. Мне выгодно больше... Радоваться и давать людям. Невыгодно дать больше пользы людям, потому что я сама от этого кайфую. Вот и все. Это было понятно? Что будете применять? Напишите, делайте практику? Хорошо. Дальше. Как перестать прокрастинировать и начать все делать вовремя? Вот дополнение к предыдущему, но все равно это отдельно. Часто одна часть хочет, другая не пускает. Ну, хочется, ну блин, не пускает. Вроде бы, вроде бы я и цели ставлю, вроде я и старательная, вроде я такая и молодец, но что-то не пускает. Здесь могут быть внутренние блоки, связанные, опять же, с теми болями, которые были ранее. Запреты, какие-то болезненные унижения, может быть, какие-то болезненные опыты. И вы не знаете, вы забыли... Потому что сознание это 5%, бессознательно 95, тело 95. И когда вы хотите, а вот тут в этой огромной части 95%, кто понимает 5,95, напишите 5,95. Когда сознание, ваш всадник, хочет, а лошадь, которая тело бессознательное упирается, значит, что-то в этой лошади есть такой кусочек, который не пускает. И вот тут вы говорите, дорогая моя лошадь, дорогое мое бессознательное, как угодно называйте, и заходите в транс. Спасибо большое, 5.95. Молодец, Игрусь, спасибо. И когда вы заходите в транс и ищете, спасибо большое, и вы ищете ответы, и тогда ваша часть. То есть понятно, что вы можете прийти на консультацию, я могу вам убрать, вы увидите, как это работает. Кстати, есть ли у вас психологи-коучи? Поставьте, пожалуйста, три высказательных знака. ПС, три высказательных знака. Потому что когда вы сами у себя разбираете что-то, вы тогда людям можете давать. Понимаете? Угу. Э, вот. Но если вы не, ну а больше психологи тоже не тоже люди, не тоже со своим своими проблемами. Но если вы просто специалист того направления, которое вам, ну, вам нравится делать, значит, вы можете сами себя научить использовать со своей лошадью правильно. Не туда, куда она пойдет, а куда вы ее поведете. И, кстати говоря, про лошадь. Лошади тонут в, в водоеме, когда не видит берега. А как мы живем без цели? Вот почему у нас, ребята, подталкивают все возможные наши ситуации, чтобы мы с вами ставили свои цели и видели, чего мы хотим. Вот так. И это в курсе «Возвращение заново». Как хотеть правильно, как ставить цели, в состояние входить необходимое, потому что есть три вида целей «хочу», Делаю и состояние. И вот это состояние радости каждый день, благодарности. Тебе трудно, ты все равно идешь. И эти практики самогипноза, они, конечно, вам помогут. Я готова ответить на ваши вопросы. Поехали. Вроде все я сказала. Вроде все приготовила. Поэтому прокрастинация тоже будет с вам, у вас с вами убрана. Если вы будете правильно ставить цели, видеть дальше. Делать то, что вы можете в условиях, которые есть. Использовать трансовое состояние, общаться с собой и вести себя, чтобы вас не вели другие непонятно куда. Если есть вопросы, пишите. Или включайте микрофон и видео. Вика, можешь включать микрофон? Я, на жаль, я не маю запитання, трохи спізнилася. У меня будут вопросы, когда я хоть что-то дороблю. Дороблю свой список целей, бажань. Е, дуже понравилась эта ваша практика. Ну, может, не так зроблю, але все одно сделаю. Роби, можешь. Хоть на трое, чтобы типи... да. а, практика, і... на, на, написать на 5-10 років вперед своє життя, я напишу ей спеціальну специальную группу, покажу, как я это делаю. Может, для вас это будет... Ну, я ну, хочу не, сказать, что я, даже не знаю, я, навіть не знаючи цього всего, и не умею, я в 2012 году писала на рік, и потом случайно нашла эту бумажку. Все было сделано, вплоть до того, что родить дитину, яку я даже не уявляла, как я и я ее возьму, понимаете? А я написала, что я хочу дитину. Ну, я если это понимаю, но не делаю, то это моя проблема. А сейчас, когда ты уже что-то сделала, ты это сделаешь правильно, то что там вирус вышло, ощущаю, потом включишь конкретные цели, самодисциплину, там есть, кстати, практика, покус, как справиться и быть самоорганизованным, там дальше будет практика Это просто нет. Все эти задания. Все эти практики я даю в дорогих программах. будь пожалуйста, за 20 долларов. Я уберу этот курс буквально через пару дней. Поэтому, девчата, кто еще не купил, хлопці, пожалуйста, якусь Я хочу вам очень подякувати, и приветствовать вас и всех приветствовать с праздничным Резьбом. И на самом деле бежу до церкви. У нас святый вечер. И бежу зараз до церкви. Всем успехов и счастья. И добра, и здоровья, и всего-всего <связывание> а, спасибо вам большое, Вика, спасибо. Как <связывание> убрать? Как убрать? Ир... Это вы написали, да? Много хочешь, мало получишь, да? Где, где? Не, я ничего еще не написала. У меня дело в том, что не могу, никак не могу настроить, где писать. так где писать? Вам где писать? вот здесь вот. Я только могу реакции нажимать, я не вижу, где писать. что, научимся. Итак, есть вопросы? Есть, есть вопросы? Отвечу тогда. То, что наверное, аналогично, как и Вика. Когда напишу, наверное, какие-то вопросы ну, появятся. Когда ты что-то делаешь, появляются вопросы. Да, ну, да. Поэтому принципе... книгу кто не получил. Книгу сейчас скину вам. Книгу сейчас Нет, вам книгу скину. получила. Все воспринимаю, все понимаю. До понедельника у меня с вами там консультация. Если у вас все не меняется, то я выхожу на консультацию. Хорошо, хорошо. В любом случае, консультация, да. Мы записали с вами консультацию. А, но, я помню. Тому, ага, но я сейчас к тому, чтобы сейчас кто не получил книжку, да, Я сейчас к тому, чтобы вы успели купить этот курс. Вот, ну, да, опять же, это вам решать. 800... А насколько он, насколько он рассчитан? Это как будет, в каком и формате? Этот времени? курс идет до на всю на ваше самостоятельное выполнение. Но вы сами не, вряд ли будете делать, поэтому мое сопровождение месяц в формате онлайн да вот так же самое? да вы заходите в телеграм группу там mm -hmm. сверху как только заходите после оплаты в телеграм группу там прикрепленный файл и в нем все уроки один к одному вот так вот прям вот под, под, понимаете mm -hmm. все эти гипнозы и как писать и цели ставить и практики и так далее mm -hmm. поняли да да хорошо так а как убрать комплекс как убрать, убрать, убрать блок? Много хочешь, мало получишь. Отвечаю. Значит, в группе там задали вопрос. Я уже сделала практику. Но я думаю, этого мало. Поэтому э, сейчас, так, сейчас скину сейчас книгу, инструкцию, кого нету. Это бесплатная книга. Но я думаю, что вам нужно оплатить курс. Значит, вы курс можете оплатить через посылание в FOP, а можно получить напрямую на карточку. Так будет быстрее и меньше снимается проценты за перевод. Кто, кому скинет ссылку на оплату? Скидывай Скидывайте всем, быть. Номер карты. Хорошо, сейчас дам номер карты. Хорошо, значит, смотрите, я сейчас дам номер карты, а пока отвечу на вопрос, что делать с установкой, много хочешь, мало получишь. Нужно, опять же, фокусу внимания, зайти к себе и спросить, откуда эта установка. И там кто-то придет, мама, учительница, еще кто-то, кто-то объявится. Дальше вы говорите. О, спасибо большое, я нашла вот причину. Спасибо большое. На тот момент, когда ты это дал мне, я не знала, что на самом деле чем больше хочу, тем больше получу. Ну, это так, если кратко. Это если кратко, потому что там будет много разных других практик еще. То есть их много. Их много, этих этих. Практик. Одна из них такая. Там еще я давала, там задавали вопрос. Давала еще. Как? Как? Даю карту. 800 гривен. Приват и МОНО. Там еще был вопрос, когда она шла, она кто сказал, это мама сказала. И когда она увидела, поработала с мамой и дала там практику, Трехмерной реальности, когда она маленькая, когда она взрослая, Там, ну, есть практики НЛП. Вы же поймите такую штуку. Мы с вами живем в НЛП. Кто-то понимает? Нас с вами программируют, причем род, родные люди программируют страшным делом. Шизотреногенные послания от родных, любя, это страшнее, чем чем какие-то тети. Потому что, когда дома говорит мама, чем больше ты будешь хотеть, тем больше ты получишь в этой жизни. Чем больше ты хочешь, тем больше ты должен понимать, что тебе надо быть ответственным за свои хотения. Потому что, если это сбудется, то тебе надо за это отвечать. И так далее. А мы что получаем от родных? На еды? Вот там страшно. Бо великие гроши, то проблема. Бо заберуть, бо убьют, ну и так далее. Это же все мы с детства получаем. И вот эти нас вылазят, мы это не... Вот она нашла, значит, установку от мамы. Она сделала, мы сделали практику, она в итоге пишет там в группе. Я увидела злорадную улыбку мамы. Ну и дальше потом понятно, что надо было работать. То есть, ребята, на самом деле, вот эти вот наши сущности, вот наши установки, вот так, какие у нас сидят и работают. Так, еще есть вопросы? Надя, э, Юлия, Светлана, Люба, Ира. Это Ира сейчас на экране, да? Нет, это Лена. А, Лена. А, так, еще есть вопросы? Лена есть, Леночка есть. Поэтому, а, ребят... карту вы, а карту вы куда скинули? Номер вот прям сюда в чат. А... А... Нажимайте кнопочку чат, видите карту, ее, ее ну, берете ее, копируете и ставите себе там где-то у себя. И дальше еще. Кто находится в телеграм-канале, поставьте, пожалуйста, ТГ. Кто не находится в телеграм-канале, поставьте ТГ минус. Кто еще со мной не в вайбере, Кто еще со мной не в WhatsApp на контакте? Чтобы мы не потерялись. Я сейчас скидываю вам свой номер телефона, угу. потому что я вижу, что люди не все умеют пользоваться ссылками. Это нормально, это я такая умная, потому что 11 лет работаю, а люди ну, не все умеют пользоваться. Это не, не хорошо, не плохо. Это мой телефон Вайбера и телефон Ватсапа. Я постоянно скидываю ссылку, но люди пишут личку, а куда, а, а, а как? В каждом тексте, в каждом видео я везде даю ссылки. На консультацию, в телеграм канал Но люди не все умеют перейти. И это надо просто понимать. Так, ну что, есть еще вопросы? Если вопросов нет, до встречи на курсе, в консультациях. Вы помните прекрасно, что каждый человек в отдельности сильный. Это общность сильная. Если мы сейчас говорим о нашей Украине, все из Украины или есть не украинцы? То нам надо быть сильными, мудрыми и быть выше тех людей, которые поступают сейчас с нами так. Это больно, но это надо. Если люди, которые не из Украины сейчас меня слушают и будут слушать записи я еще не знаю, там я записи или нет, я подумаю. То запомните: если нет войны с собой внутри, со своими трудностями, со своими караканами, тараканами, то вам обязательно жизнь их создаст в виде измены мужа, ну, я утрирую, болезни ребенка болезни собственной, воровства, еще какой-то вот эти наши внутренние трагедии жизненные, да, это нам приход для роста, если мы сами не идем. Потому что еще два момента, запишите новый инсайт. Есть два варианта развития. Пороговый и рычажный. Рычажный – это когда едем на первой передаче, второй, третий, чувствуем, что не хватает скорости, включаем четвертую. Ну, это условно. Понимаете, о чем я, да? Угу. Или пороговый. Если мы не делаем, не включаем рычажно, не, не, регули... не постоянно растем, тогда приходит порог, где у тебя уже бляха. Четвертая стадия, ты пон... ну, понятно, что я примеры привожу такие жесткие. Где то четвертая стадия, ты уже думаешь, где тебе взять деньги, чтобы еще годик, может быть, протянуть. Понимаете про порог? Да. Это личные наши. Но в масштабах страны, мира, вот, ребят так сегодня происходит. Я долго не хотела в это верить, но потом увязала это вот эту, от частного к общему. Поэтому если у вас сейчас дети, вам нужен пример. Если вы сейчас выросли, и вам нечего дальше делать, вы чувствуете, что вы застряли. Это ваше. Иначе уйти. Как помочь сыну, если он не очень хочет меняться или не может? нет такого не может, не хочет. Если не может, значит выгода не делать. Запомните, запишите. Нет такого не может, не хочет. Люди без рук, без ног пишут зубами. Понимаете? Значит, вы создали такие условия, когда он не хочет. А если это маленький ребенок, это один подход. Если это если он в больнице, с чем лежит больница? Значит, смотрите. нужно знать особенности психиатрии. Ну вот опять же, я много проводила консультации. Сейчас пошли очень много людей с апатией, депрессией, фобиями, страхами это убирается быстро, на самом деле. Вот девушка сегодня. Я вам дала телефон, пишите, да. Ира. Вот девушка сегодня пришла, волосы рвет на себе. У нее есть какая-то боль, связана с какой как, триггер какой-то. Она говорит, год ходила под, под психологом бесплатно. Сегодня пришла, вот так вот сидит, она шприка бесплатно. Понимаете? То есть она сейчас в Испании четырьмя детьми, да эту проблему, у которой у нее рвет волосы. Это решается одна-две две консультации. Две – это максимум. Это полчаса правильной работы. Найти триггер, убрали его, заменили – все. А ты ходила бесплатно? Ну, может быть, и хороший бы психолог, но ты была не готова, потому что ты не напряглась. У меня сегодня подарок – видео с часами. Вам огромное спасибо, Ира. Ты не напряглась ты не ты не сделала себе чтобы выскочить, а ты просто бесплатно, потому что тебе должны. И ты на счастно в Испании на, на социалке, учишь испанский, ежедневно працуюшь, и волосы насобирываешь, когда тебе какие Я прикажу привожу пример, но таких у нас много. Мы, мы боимся отдать, мы, мы, мы боимся оторваться от кормушки. Вот сегодня рассказывала в эфире про Олю, которая, которую загнали в психушку, потому что люди вовремя не, человек вовремя не сказал себе, «Стоп, со мной нельзя так? Выгоняешь меня из дома с тремя детьми? Да и хрен с тобой, маманька, пойду я». Она прижалась, и маманька ее там… Ну, там понятно, что надо разгребать, что, почем, ну сам факт. То же самое, люди уходят в наркотики, психические болезни. Они, может, и не специально, но вовремя нужно все делать. Поэтому понимаете, какая штука? Психиатрия какая? От чего? Причина. Я много лет работала с людьми, которые прячутся от ответственности делать. От, от того, что потеряю деньги. Прихо, ну потеряешь, так новое найдешь. А вдруг я вот это вложу и не получу. Ну от того, как ты будешь делать, так и получится. Если от них получилось, так почему у тебя не получится? Правильно? И он что-то делал, у него получилось? А ты что, золотой фейске картон, я там одному написала, а кто там шутку, вот там пишет, а чего это вы на украинскую, Да скажу, я можу и украинскую, и скоро английская буду с вами говорить. А, а ты, як саги вот тут, ну сука, все-таки будешь ковыряться. Вот. Поэтому э, спасибо вам огромное. и Я вам желаю, чтобы у вас получилось, э, чтобы наша вот эта проблема, боль стала задачей. Потому что нет проблем, есть задачи. Запомните, нет проблем, есть задачи. Если возникает какая-то ситуация, а что я не так сделал? Что я могу сделать еще? Кому я могу обратиться? Какие У меня... Вот в курсе «Возврати себя заново» Там есть по пирамиде, прям разложено. Если ты, у тебя что-то не получается, ты делаешь, делаешь, делаешь, ты так много делаешь, бьешься много головой об стенку, а у тебя не получается. Значит, у тебя не хватает какого-то навыка. Значит, следующий уровень – способности. Чему тебе поучиться? Где получиться, Чтобы у тебя получалось? А почему для тебя важно? Это ценности. А кто? Ну, В общем, это все есть в курсе. Поэтому, собственно говоря, у меня получился хороший эфир. Я довольна собой, потому что вы отвечали, вы писали, и я довольна собой. Спасибо вам огромное. Все, до встречи в курсе. Да, и приходите все. на консультации, разбирайтесь и делайте свою жизнь лучше. Пусть нам эта проблема станет задачей, как стать лучше и интереснее. Я себе сказала, я дом мой из Пахабели. Машина моя там где-то стоит за границей, каждый день капает 10 долларов. Ну, я уже разруливаю эту ситуацию, потому что она мне не дошла, как вы поняли. Но я сказала себе, мой красивый дом будет еще лучше, чем до войны. Моя машина будет еще лучше, чем до войны, потому что я классная, потому что я работаю, потому что я делаю хорошее дело, потому что я не опускаю руки и потому что договариваюсь с собой. Все. И у вас так будет. Я вас люблю. Пока-пока. С праздником, с веществом. Да, и вас тоже. Спасибо. Взаимно.